Друзья, теперь мы переместились к самой монструозной единице из всех представленных на сегодняшней площадке кейс. Это экскаватор гидравлический, почти что 40-тонный, 38 тонн весит и объем ковша. А на данной машине стоит ковш 2 метра кубических. 2 куба, обалдеть. Друзья, ну, э, эта машина для серьезных очень Нагруженных задач Это карьерная работа, работа на песчаных Либо каких-то других карьерах Сейчас мы вам покажем, чем же кейс Выгодно отличается от многих других Практически вся линейка экскаваторов кейс Японской сборки И основные узлы машины Гидромоторы, насосы, цилиндры Также произведены в Японии Что говорит об их качестве и долговечности Так, вот это открывает, да? Получается, вот я дерну. Ух да, ты, посмотри Отлично Здесь Слушай, ну это прям огонь. Двигатель Isuzu, 7,8 литров, 7,8 литров, uh -huh. 6-цилиндровый. И несмотря на его да, размер, абсолютно все двигатели сейчас на наших экскаваторах, они оборудуются электронно-регулированной топливной системой Common Rail. Угу. По, по гидравлике, что подскажешь, как, какой здесь стоит гидравлический насос? Ну, явно японский, да? Кавасаки, да, Кавасаки. насосы. Два насоса производительностью по 300 литров в минуту каждый. Они находятся у нас вот с этом Два отсеке. насоса на два контура. Один на гидравлику, на движение, другой на гидравлику, Да. Нет, Тандемный? два насоса тандемные, на одном валу они установлены и поток в зависимости от того какая функция да, uh -huh. выполняется, то есть иногда функции, функции экскаватора они требуют либо одного насоса uh -huh. Либо, если, допустим, это и стрела, и рука, и текош, и в этот момент что-то надо где-то повернуть, угу. то в этот момент поток соединяется от двух мостов. А, некоторые производители хвастаются тем, что у них есть система а, сброса холостых оборотов, на холостые обороты в случае простой машины. Да, здесь тоже есть автошотдаун, это автоматический сброс на холостые, либо автоматический останов двигателя. То есть, допустим, оператор, не знаю, оставил машину, куда-то отошел, угу. Машина понимает, да, что ей не нужно тратить топливо зря. Происходит либо выключение, либо сброс на холостые обороты. Если рабочие органы не задействуются, там это время можно настроить либо одна, либо три минуты, в зависимости под каждого конкретного оператора. Но это, кстати, очень удобно. Классно, удобно. А еще это очень сильно экономит ресурс двигателя. Если говорить именно с привяз... в привязке к нашей гидравлической uh -huh. системе, она по. Аббревиатурой кейс называется CASE Intelligent Hydraulic System, то есть uh -huh. интеллектуальная гидравлическая система. И она устроена таким образом, чтобы вот именно движок, да, и гидравлика, она не тратилась впустую. Допустим, когда происходит поворот пустого ковша, то, то есть машина тоже понимает, что ее не надо сейчас Работает перегружать. всего один насос. Насос, да, здесь обороты уменьшаются двигателя, происходит уменьшение на 50, на 100 оборотов, в зависимости от той или иной функции. То есть все с умом, так сказать, Понял. Постоянно. А вот подскажи, пожалуйста, включение второго насоса происходит интеллектуально автоматически или нужно его подключить? Нет, автоматически. Это а. все срабатывает автоматически. Mm -hmm. То есть как вообще работает экскаватор? Mm -hmm. Выполняем какую-то функцию. Так. Машина понимает, какую функцию мы выполняем. И в золотнике. Золотник – это важная, прецизионная часть любого гидравлического экскаватора. Она находится вот там, где много всяких разных трубочек. Друзья, так приятно слышать информацию от девушки, которая знает, где что расположено. Тем более золотник – это же вообще… Золотник. Гидрораспределитель. Так. А в нем золотники. Золотник. Угу. И там происходит двиг золотника в зависимости от секции нужен угу. да? и там уже происходит либо объединение потоков угу. насосов либо один насос Понял. либо два и уже идет поток на нужную функцию вот здесь можно открыть должен находиться топливозаправочный насос здесь у нас. топливозаправочный насос Да, нет есть есть есть то есть ты хочешь сказать что в этой машине э, реализовано Система типа автозаправщика, да? Да, то есть он то сам есть, себя заправляет. Да, подъезжает какая-то канистра в том же карьере, либо бочка, да, с топливом, цистерна и для того, чтобы не отрываясь от производственной площадки, быстро, автоматически, посредством вот выключателя, авто. То есть он понимает даже уровень, видимо, да? Да. Обалдеть, друзья! Мы ставим этот насос абсолютно на все наши экскаваторы стандартную комплектацию То есть есть производители, которые считают это фишкой Дополнительные опции за дополнительные деньги У нас это идет в стандарте Так, это Здесь насос Здесь у нас, собственно, находятся насосы Два основных аксиально-поршневых насоса Вот они На одном валу, как на раз ты говоря валу, да. А двигатель, он стоит вот так Поэтому вал прямой, нет никаких передач Все ровно, да, все удобно все на... Это Прямой мы уже показатель. обсуждали из мини-погрузчиков, ага. а, что удобно расположено и здесь, такая же история. Если подобраться сюда, а, мы говорили, да, в карьере важна надежность, долговечность техники. В том числе важное соединение поворотной платформы, закрыто вот этими ага. пластинами двухсоставными. Ну, под Для того, чтобы все а, поворотные соединения при наезде на какой-то абразив, на скалу, не повредились, не зацепились, да, и не порвались, чтобы мы потом не ремонтировали а, гидравлику. А, раз уж мы сидим мы здесь, а, здесь у нас тоже а, бортовая часть закрыта вот этими специальными крышками а, для того, чтобы, опять же, ничего сюда не залетело, да, не пробило, не погнуло и не поломало, все закрыто и защищено. Продолжение темы надежности, долговечности и работы данного класса в карьере – это усиленная ходовая. Обратите внимание, насколько да, все опорные катки у нас защищены, защищены. и закрыты. Для того, чтобы опять туда ничего не прилетало, да, не повреждало. Никакие камни сюда не попадали, а, да? Да. Вот эти вот пластины, казалось бы, с одной стороны тоже не совсем нужны да, и бесполезные, Но при работе и движении гусеничного экскаватора на себя основную нагрузку, как правило, берет вот этот узел ленивец или направляющее колесо. Угу. И вот они нужны для того, чтобы опять же туда ничего не прилетало, не разбивало. И плюс они добавляют к жесткости веса, весу, да, ко всей конструкции экскаватора. А вес у экскаватора – это одна из важных характеристик. Но мощь ощущается. Прям так басисто очень. Сейчас мы а, здесь… А, кстати, вопрос. А здесь я не нашел регулятора регулятора оборотов. А, вот он. Вот она, это как раз относится к системе, регуляция оборотов, она не в классическом виде зайчик-черепашка, а в степени загруженности и в скажем так, сложности производимых работ. Что это за режимы работы? Авто это автоматически для каких-то таких плавных, может быть планировочных работ, хэви. Это это такой средний режим несмотря на его название это является это такой диапазон средней мощности да и среднего потока а, то есть вскрышные работы в основном операторы работают на режиме heavy. и спи SP, это спид это уже максимум который может выдать машина это максимум и мощности и максимум потока но нужно понимать что опять же расход топлива в режиме SP да он будет тоже значительно выше а здесь вот я смотрю небольшой есть диапазон на авто да, да, да. то есть это ты можешь авто ми, скажем low medium авто high да, потом в зависимости дальше, дальше. от э, того с чем работаешь что делаешь и э, одна из ключевых фишек наших гусеничных экскаваторов это автоматическое срабатывание режима power boost угу. наверняка слышали да то есть это кратковременное увеличение мощности, например, подъехали какой-то куче материала, либо какой-то камень, да, глыбы поднимаем, машина понимает, что ей мощности не хватает, она кратковременно ее увеличивает на 8 секунд, угу. то есть в этот момент и вырывные усилия на ковше они максимально, угу. и мощность да, максимально, и тут же отключается через 8 секунд, то есть машина не перегружается. Ты слышишь, как закрывается? Не просто щелк, а щелк чуть-чуть. Друзья, вот такое первое знакомство с машинами компании Кейс у нас получилось. Естественно, судить о том, насколько хороша техника, исходя из первых впечатлений, практически невозможно. Хотя нам и понравилось то, что мы увидели. Поэтому пишите в комментариях свой опыт эксплуатации подобной техники, нам будет очень интересно. Также мы знаем, что представители Кейс читают комментарии и с радостью готовы ответить на ваши вопросы. Друзья, ну вот она, такая техника Кейс. Настоящий бренд, родом из США. Друзья, все, кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. А мы с вами прощаемся. А на этом у нас все. До новых встреч. Увидимся. Пока.